Привет, дорогие друзья, я нахожусь в Нижнем Новгороде, на улице Большая Покровская, это пешеходная улица, самый центр города, вот, и сегодня я решил провести социальный эксперимент, сколько я смогу заработать за час, играя на балалайке, здесь, на улице, вот у меня такая коробка, тут у меня qr -коп. в общем, кто сколько положит или перечислит на счет, выводы в конце видео, поехали! Только сел играть, и в здании напротив начали делать ремонт. В выходной день. Балайка и так без подзвучки, вживую. А теперь еще и звук наждачки. Первые 20 минут играл впустую. Пересел поближе, но на солнце играть то еще удовольствие. И вот, наконец, первый благодарный слушатель тоже спрятался от солнца. Сыграл для него «Пусть бегут неуклюжие» и песенку друзей. Детям, кстати, Балайка очень нравится. Папа перечислил 100 рублей на сберку. Да, придется поменять место, не очень удачное место, здесь э, плохо слышно меня, и еще тут ремонт поблизости. Да вон ребята уже пришли, собираются занять э, лавочку, а мы пойдем куда-нибудь пониже. Пониже играть стало веселее и интереснее. Как раз подошла экскурсионная группа. Она-то и сделала основную выручку, Ну и без того люди подходили и кидали деньги. Вот что значит оказаться в нужном месте в нужное время. Осторожно, мимажор. Час игры это серьезное испытание для пальцев. И тут тоже ремонт. Все, на этом заканчиваем. Итак. Первые полчаса я поиграл возле банка в Тиньке, хотя закуток был, значит, подавали очень слабо и мало, считай, бесплатно играл. Вот, в следующей локации, вот здесь возле лавочки, слушали лучше и кидали лучше. Давайте посчитаем, сколько же я заработал. Значит, сразу скажу, что перечислили на счет, когда я указал 100 рублей. Вот, и еще у нас достанем, сколько тут у нас коробочки. Раз, два, Три. Три. И мелочи там рублей 20, 30, 40, ну где-то 50. Итого за час мы заработали, друзья мои, 300 наличкой, да? Мелочью 50 и еще 100 рублей на Сбербанк. Почему так мало? Потому что, скорее всего, днем народу мало и ходят неохотно. Лучше приходить, я думаю, часов в 6 вечера или позже. Из моего опыта, исходя, допустим, в Краснодаре когда-то я тоже в студенческие годы так играл на улице. Хорошо, кидали именно после 6 часов вечера. Вот, неподходящее время для игры днем. В общем, сами решайте, хотите вы играть на улице или нет. Все, пока-пока.